Воскресенье! Аллилуйя! Христос воскрес! Я помню, как в одной семье умирала девочка. Телефона не было, врача не вызвать, денег не было, лекарства не купить. Были слухи, мол, некто, Иисус Назарянин, творит чудеса. Он может помочь. Он как раз в соседнем селении. Отец побежал, нашел Иисуса, говорит ему, «Дочь моя теперь умирает». Иди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. Хорошо, идем. А там, как на зло, толпа Христа окружила ни вперед, ни назад. Приходит к дому, а им говорят, поздно, уже поздно. Но Христос, как будто не видя их, вошел в дом, взял девочку за руку, сказал, девица, тебе говорю, встань. И девочка встала. И радость жизни наполнила дом. Если ты в отчаянии, и свирельщики поют похоронную, позови Иисуса. Он наполнит твой дом жизнью. Если ты остался один, все отвергли тебя и насмехаются над тобой. Позови Иисуса. Твое сердце возлекует, и душа воспоет. Если тьма объяла тебя, и ты потерял смысл жизни, позови Иисуса. Свет немеркнущий озарит тебя, и сияние неба осветит путь тебе в небесное царство. Иоанн апостол говорит – «Я есть им воскресение, и жизнь верующий в Меня, если умрет, а живет». Иоанн передает слова Христа. «Если умрет, а живет».